Здравствуй, мир! Я веду свою сегодняшнюю историю прямо в Шерегеша из этих прекрасных Сибирских гор, на открытии сезона, где провел я школу по общей технике катания. И сейчас я, как бы тем, кто открыл сезон и планирует его провести активно, предлагаю принять участие в школе на начального уровня фрирайда, первых основ фрирайда, которую я буду проводить в феврале, марте, в Приэльбрусе. Вот, это будет очень, на мой взгляд, интересная школа, я делаю ее уже не первый раз, не первый год. Программа практически отработана, хотя я всегда в нее вношу что-то новое, интересное. Вот, в этот раз я хочу уделить больше внимания моментам, которые не освещены в общих там, источниках информации, типа там, интернет и прочие методические материалы. Я буду больше уводить, уделять внимание тактике катания именно... Вне трассы, то есть это построение линии спуска, это ориентиры, и анализ снега, анализ погоды, прогнозирование снега при, ну, как бы, поиск пухляка безопасного, вот, и, ну, естественно, работе с лавинным оборудованием в том числе, вот, и будем... Учиться катать фрирайд, и катать фрирайд будет много. Эльбрус отличный для этого регион, в котором есть и возможности обучения на трассах Эльбруса, и возможности внетрассового катания как на Эльбрусе по отличным местным маршрутам, так и по маршрутам Чигета, которые, ну, на мой взгляд, изобилуют разнообразными такими вариантами рельефа, в том числе интересными и обучающими. Вот, то есть э, Программа интересная, программа полезная Вот, тем более, что Эта школа будет Ну, является неким таким, в том числе э, Мероприятием В котором можно После которого Можно принять участие В закрытом клубном выезде, который будет проходить Там же, на Чигете, при Эльбрусе Сразу после этой школы, в которую Попадают только свои ребята Но информацию об этом на сайте вы тоже найдете Я уже Такого плана мероприятия у нас проходит у меня проходит уже там третий год. В общем, проект как бы интересный, он развивается активно, и все, кто в нем принимает участие в этих каталках, они все безумно довольны, потому что катание интересное, разнообразное, кайфовое. Вот информация на сайте, ссылка на конкретно школу в Прилебрусе, начало фрирайда в описании к этому видео. Все, милости прошу. По уровню катания, доступного и нужного в этой школе, нужно уметь уверенно спускаться по красным, там, и желательным черным трассам хотя бы. Хоть как ну то есть быть нормальным уверенным трассовым лыжником, который решил э, принять жену перейти во фрирайд. По оборудованию нужны будут э, фрирайдные, естественно, лыжи. Вот, если есть вопросы там по их выбору или там, по прокату и так далее, можно обращаться. Вот. Плюс обязательно и наличие полного комплекта лавинного оборудования. своего или там прокатного, в принципе, все равно, но лучше своего, потому что все равно понадобится. В любом случае, если есть вопросы. В контактах на сайте есть как куда обращаться. милости прошу, увидимся в прельбусе в марте пока!